И всем привет, это Водовый стрим и сегодня я вам расскажу, какие плюшки вы получите по промокоду из новогоднего магазина. Для тех, кто не знает, откуда брать промокод, я расскажу. В нашем календаре раз в два дня появляется танк со скидкой. В правой части есть закрашенный код. Мы его стираем и получаем два символа. Итак, раз в два дня. Всего должно получиться 18 знаков. Также данный код можно посмотреть у нас в группе ВКонтакте, он публикуется раз в день. Вы спросите меня, откуда я знаю? Все очень просто. Давайте обратим внимание на наших соседей, на Азиатский регион. Там данная акция закончилась еще 24 числа. Вы хотите знать, что вы получите? Пожалуйста, смотрите на картинку. Ну, для тех, кто не знает английского языка, я расскажу. При активации кода вы получите по дополнительному премиуму пайку каждой нации в размере 3 штук, а также резервы дополнительного опыта за бой в общем количестве 5 штук. Согласитесь, это немного, я чисто ожидал большего. Да, конечно, это всего лишь азиатский регион. Возможно, у нас какие-то плюшки будут совсем другие. Я на это надеюсь, они будут намного удачнее. Если вы хотите не пропустить этот код, либо заходите в календарь, либо подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Все, всем пока-пока. Это был Вот Давай Стрим.